Здравствуйте, дамы и господа! уважаемые коллеги, друзья, коллекционеры, нумизматы. Приглашаю вас принять участие в вебинаре, посвященному старту моего курса видеоуроков определения состояния монет», записанному в рамках проекта «Азбука коллекционера». На вебинаре мы поговорим с вами об оценке и стоимости монет, о том, какие тенденции сейчас наблюдаются в нумизматическом мире, о целесообразности инвестирования в этой области. Я постараюсь по максимуму ответить на все ваши вопросы. Вебинар состоится 29 мая в 20.00 по Москве. Регистрация бесплатная по ссылке в описании. Жду вас на нашей встрече. Хороших монет в коллекцию. Пока.